приветствую всех и в этом уроке мы рассмотрим создание системы атаки по направлению когда-то давно у меня было видео но мне пришлось его по определенным причинам удалить это видео будет некое переосмысление вообще этой системы мы ее немного усложним сделаем более интересной ну если кто-то не знает то подобные системы атаки используются в for honor в mount and blade Варбанд, Баннерлорд Также, где еще? В Мортхау, ну там, конечно, от первого лица, но все равно там используется подобная система атаки Когда мы ведем мышкой влево или вправо, у нас как бы меняется направление атаки персонажа Итак, прежде чем приступить, что нам понадобится в этом уроке, нам понадобится blueprint персонажа. Также в этом уроке нам понадобится эктор компонент. Как его создать? Нажимаем blueprint класс. Дальше эктор компонент создаем. Я его назвал BPC Weapon компонент. И также нам понадобится enumeration. Enumeration мы создаем ä, blueprint enumeration. Я его назвал EDirectionType, то есть enumeration. Да. Открываем его и что здесь нам понадобится? Нам понадобится для того, чтобы не создавать ä, огромное количество булевых переменных, ä, как мы делали ранее. Ä, это в принципе можно и так делать, но так будет намного проще, используя всего лишь один enumeration. Первый параметр у нас non, то есть когда мы не атакуем, этот параметр нам нужен будет для того, чтобы анимация начала проигрывать удар и вернулась в исходное положение в нашем анимационном блупринте. Дальше у нас идет «Left, Right, Up, Down». То есть все направления атаки вверх, лево, право, вверх, вниз. И, ну, если вы хотите сделать больше, да, вы можете сделать больше. Это мы закроем. И дальше в Weapon компоненте, я его так назвал, что нам здесь понадобится? Нам нужно создать, во-первых, 4 переменных. Первая переменная это Direction Type. Эта переменная у нас отвечает за текущее направление, куда мы двигаем мышь. И, собственно, вот функция, которая за это отвечает. Сейчас мы ее рассмотрим поподробнее, когда мы рассмотрим все переменные. Тип переменной Direction Type. Собственно, у нас здесь больше в проекте ничего другого и нет. Следующая переменная Active Attack Type это активный тип атаки. Он также является Direction type, то есть нам не нужно создавать такой же enumeration. Мы можем использовать этот же enumeration для того, чтобы знать, какая у нас на данный момент активная атака. То есть, если мы зажали правую кнопку мыши, и у нас направление атаки было влево, к примеру, то у нас будет левая атака. Следующие две переменные, это у нас ограничение, при котором у нас будет меняться направление атаки. Выставлено 0,2, и у нас это переменная YALVALUE. То есть это влево-право. И также Clamp Pitch Value, это вверх-вниз. Также стоит 0.2. Вы, в принципе, можете поиграть с этим значением. Это значение больше зависит от чувствительности настройки мыши, то есть если у вас маленькая чувствительность, к примеру, вот такая вот, как я вожу сейчас по экрану, да, то тогда вам нужно будет здесь выставить меньшее значение. Если же у вас нормальная чувствительность, вы можете выставить это значение, либо больше, для того, чтобы у нас было какое-то ограничение для смены нашего направления. И теперь давайте приступим непосредственно к функциям Также есть булевая переменная блок Это у нас будет отвечать за блокировку атаки Вы также можете создать эту переменную И давайте тогда по порядку Что мы делаем Мы берем active attack type Нашу активную атаку Эту переменную И проверяем если она равна non, То есть у нас сейчас нет атаки и если у нас блок not, то есть мы не используем на данный момент блок, то тогда мы будем проводить эти все вычисления. Здесь не особо что-то сложное. Что мы делаем? У нас есть вход в функцию яв value и также pitch value. И эти входы у нас передаются в персонажа по таймеру. Это мы рассмотрим немного позже. Что мы делаем? Мы берем э, я value и проверяем, если я value у нас больше чем 0,2 в нашей переменной clamp яв value. И также у нас э, pitch value не больше 0,5 и не меньше минус 0,5. То есть Этим функционалом мы как бы э, ограничиваем значение, э, при котором мы э, можем э, менять э, наш direction type, нашей атаки. Э, поскольку мы будем использовать значение от минус 0,5 до 0,5. Если у нас будет выходить значение больше, то тогда мы уже будем переключаться к следующей проверки так и если соответственно у нас эти все условия будут true то тогда мы будем находиться сейчас на left direction type в случае если мы не находимся у нас что то здесь не true к примеру у нас будет не больше а меньше значение чем clamp I value то тогда нам нужно сделать умножить на минус 1 для того чтобы у нас было не 0,2 а минус 0,2 то есть конвертировать в минусовое значение нашу переменную и проверить если у нас I value меньше чем uh, наш clamp I value умноженное на минус 1 то есть это у нас будет минус 0,2 uh, и у нас все эти параметры будут не true то есть не больше 0 5 и не меньше 0 минус 0,5, то тогда у нас э, будет right direction type и здесь у нас сделано все по аналогии только у нас э, здесь используется pitch value кстати, хочу уточнить, то что эта переменная pitchValue является пином для входа. Как мы вызываем, когда мы создали функции э, вход input pitchValue, дальше мы можем вызвать get pitch_value. То есть, эта функ, э, переменная является э, input функции, э, для того, чтобы вы не запутались, если кто-то этого не знает. И перейдем к Pitch Value. Uh, у нас здесь uh, то же самое, что и здесь. Единственное, что мы меняем Clamp uh, Value на Clamp Pitch Value, то есть мы это можем все скопировать. И также у нас здесь заменено место Pitch Value на Value. Uh, параметры все те же самые. Ну, единственное, что мы здесь меняем на Direction Type Up и direction type down. на выход мы ничего не ставим для того чтобы у нас не возникало слишком резкой смены то есть если у нас все это будет провалено да, у нас везде будет false но прежде чем у нас везде стало false у нас по-любому где-то временно было true то есть к примеру у нас direction type был true но мы не нажали атаку мы сменили наш direction и у нас все прошло по фолсу и мы как бы ничего не получаем в таком случае direction type у нас останется right и при нажатии кнопки атаки у нас будет проигрываться правая атака если же мы здесь установим к примеру но да у нас нет атаки у нас все провалилось то тогда э, если у нас все условия Провалятся, у нас будет false, мы не сможем атаковать. Это нам не нужно, поэтому здесь мы оставляем false. И давайте я сделаю это по максимуму видимым. Ну, я думаю, вначале вы увидели, что там находится. Для того, чтобы вы могли сделать так же самое. После того, как вы реализуете эту функцию... Давайте я ее закрою. Вообще закрою все функции. У меня есть event uh, Это у нас debug. Здесь только предстринги. Eventtick мы по возможности использовать не будем. Uh, что здесь происходит? Здесь мы выводим Direction Type. Uh, string. Uh, здесь Duration ставим 0. Также выводим. Active Attack Type и Block для того, чтобы мы понимали, что на данный момент у нас происходит. И соответственно мы делаем разные цвета, чтобы мы также могли разбираться, что и где, поскольку у нас здесь значения одинаковые в самом enumeration, и поскольку мы используем один, и у нас здесь либо true, либо false. Здесь, в принципе, мы поймем, но лучше ограничить это цветами также. Следующая функция у нас Active Direction Attack. Что происходит в этой функции? В ней происходит следующее. Когда мы нажимаем клавишу мыши для атаки, мы проверяем... Нажимаем ли мы клавишу мыши для атаки, либо же мы отпускаем клавишу мыши для атаки, поскольку в такой системе при отпуске клавиши мыши у нас происходит сама атака. <coughs> Поэтому на input мы подаем active boolean, и в случае если true, то мы берем перемену direction type и делаем switch on direction type. То есть мы делаем переключатель при котором э, в соответствии с direction type у нас будет меняться э, значение опять же почему у нас э, да мы могли взять актив атак type set и просто подключить вот так э, мы могли сделать это но мы этого не сделали э, по одной причине поскольку у нас есть параметр non и в случае, когда мы в Direction Type будем использовать параметр non, у нас также здесь включится параметр non, и тогда мы снова не сможем атаковать. Собственно, это нам и не нужно. Поэтому мы на каждый элемент установили соответствующие направление. left, left, right, right, up, up, down, down. В случае, если мы отпускаем, вот как раз о чем я говорил, в случае, если мы отпускаем клавишу мыши, у меня здесь также стоит дебаг на string, то есть, что сейчас была за атака предыдущая, то есть, когда мы отпустили, и после чего у нас идет active attack type none, то есть, мы обнуляем нашу переменную для того, чтобы у нас проигралась сама атака когда мы перейдем к анимационному блупринту, это скорее всего будет в следующем уроке, когда я сделаю анимацию, то вы поймете для чего это было сделано. Ну, надеюсь, вы поймете это и без анимационного блупринта. Так, здесь ничего сложного и давайте перейдем к функции Claire and Block. Эта функция отвечает за то, что мы можем либо отменить атаку это может быть как атака мечом так и любым другим оружием и также мы переходим в состояние блока то есть это у нас все происходит на правую клавишу мыши и у нас здесь также переменная нажат ли блок если нажат у нас будет здесь кстати галочка true если мы отпустили у нас будет false дальше что у нас идет за проверка это у нас activeAttackType, если не равен non, то есть у нас left, right, up, down, любое значение, но не non, то тогда мы обнулим эту переменную для того, чтобы как бы снять атаку. Единственный минус, что на данный момент мы обнуляем эту переменную, И у нас как бы проиграется удар мечом Что нам ну, как бы не особо нужно, когда мы переходим в блок, бить мечом Поэтому мы это решим немного позже Давайте сделаем здесь пометочку в виде знака вопросов И также мы можем что-то написать Это полезно делать для того, чтобы понимать, где могут возникнуть проблемы. Собственно, мы обнуляем эту переменную и переходим к переменной блок. То есть мы создали блок и подключили input нашей функции к блоку. В принципе, мы можем не тянуть этот провод, а вызвать просто get. getBlock единственное что у нас одинаковые названия давайте перенесем это в категорию блок getBlock Get нам нужно это переменная либо же мы можем убрать здесь знак вопроса Так, ну вот, get, getBlock. Поскольку нам не нужно, чтобы у нас были везде одинаковые названия. Это может сделать проблему. Так, и теперь давайте перейдем уже непосредственно в персонажа. Здесь мы создали эти функции, их всего три, несколько переменных. Эти переменные лучше сделать открытыми для того, чтобы... Когда мы добавим компонент к персонажу, мы могли прямо здесь, в компоненте, менять э, наши ограничения для смены направления атаки. По дефолту здесь стоит left, э, то есть изначальная атака, если у нас не будет никакого направления, мы будем бить левой атакой. Блок false. Ну и в принципе здесь direction <coughs> у нас non стоит по дефолту. Uh, так давайте по порядку здесь обычные настройки jump uh, movement здесь look input uh, сразу скажу что у меня немного отличаются названия от заготовки поскольку я использовал просто бланк проект поэтому у меня здесь look pitch look Yaw. Uh, так и давайте к begin play перейдем Здесь я использую таймер для определения направления атаки, чтобы не использовать тик. Поскольку если у нас не будет, к примеру, в руках оружия, либо у нас будет какой-то предмет, который не использует вычисление атаки по направлению, мы, в принципе, сможем таймер отключить и не использовать. этот функционал определения направления атаки. Так. Здесь кастомный event, Start Timer, Calculate Direction. Мы запускаем Set Timer by Event со временем 0.01. Looping ставим True, для того, чтобы у нас это постоянно проигрывалось. И здесь у нас Direction Timer. Мы вызываем из компонента, Weapon компонент функцию Check Direction. И сюда мы подключаем Get Look yav, Get Look Pitch. Эти направления мы берем непосредственно из LookInput. То есть, если у вас здесь название другие, то и функцию вы должны вызвать другую. Я точно не помню, как там по дефолту. По-моему, LookUp там у нас в стандартных заготовках, если вы будете их использовать, то вы тогда просто вызовите GetLookUp. И у вас будет функция в инпутах access value у вас будет lookup, ну, в зависимости от названия вашего ивента, который отвечает за обзор мышкой. И мы берем lookpitch, lookyav, ну, либо lookup, lookwrite, если мне не изменяет память, и подключаем в соответствующие э, входы нашей функции. И после того, как мы подключили, что у нас будет по финалу. <coughs> также давайте подключим э, Active Attack. То есть это наша атака. Мы также берем э, Weapon Component, который у нас добавлен персонажа. Как добавить компонент от Component. Add component. Э, находим PPS э, Weapon Component. И, собственно, добавляем его. Здесь у нас на левую кнопку мыши мы из Weapon Component доставим Active Direction Attack, то есть мы начинаем воспроизводить функционал атаки, который уже будет завязан на анимациях, и здесь ставим галочку Active. По отпуску мыши мы убираем галочку Active. Как я говорил ранее, у нас, если мы отпускаем клавишу мыши, у нас становится нон, и мы будем проигрывать э, атаку удара. Э, блок у нас все аналогично. Это у нас правая кнопка мыши э, по нажатию на клавишу у нас блок true, когда мы отжимаем клавишу у нас блок false больше здесь ничего другого нет давайте нажмем play что у нас происходит у меня нет здесь персонажа у меня просто капсула двигается поэтому как бы Ой, упали мы будем смотреть все отладкой пока у нас нет персонажа и нет анимации что у нас здесь происходит? Во-первых, -во давайте сделаем, чтобы нам не мешали лишние ошибки. Movable. Movable. Reflection. Мы вообще уберем. Ошибок нет. Так, и изначально у нас фиолетовый это false. Это у нас блок. Мы нажимаем true-false. Когда мы двигаем влево-право, вверх-вниз, мы видим, у нас меняется значение это направление нашей атаки. К примеру, я поворачиваю влево, у нас правая атака, правда, написано. Но это мы все потом откорректируем анимациями. И когда я нажимаю, у меня красным загорается правая атака. То есть я вожу мышкой, у меня ничего не происходит. Сейчас происходит, э, как бы взмах э, мечом, там, не знаю, как, топором, неважно. И когда я отпускаю, у меня зеленым пишет right. То есть, это предыдущая атака. Дальше у нас left. Ну, мы можем вниз атаку сделать, вверх сделать атаку. И тому подобное. То есть, у нас происходят атаки. В случае, если мы. Зажали кнопку, сейчас у нас Зажат направление right То есть правая атака Если я нажимаю блок То у нас э, активная атака Это красная, да, у нас сбрасывается То есть блок true Атака сбросилась И соответственно, когда я отжимаю Мышку То у нас ничего не происходит Но также Если я изначально нажму блок И у меня будет стоять левая атака Нажму э, клавишу атаки, то тогда у нас э, будет проигрываться ну, на данный момент левая атака. То есть мы сможем атаковать, когда мы находимся в блоке. Мы это потом немного переработаем, поскольку мы можем сделать также э, атаку щитом. То есть в случае, если у нас будет активирован щит, то тогда мы сможем атаковать щитом, когда мы находимся в блоке. Либо же мы можем оставить этот функционал и сделать, что наш персонаж, если находится в блоке, а мы нажмем атаку, то он будет проигрывать последнюю атаку, которая э, отвечает направлению, которая у нас зарегистрирована последним. На этом мы урок закончим. Если вам было полезно видео и вы хотите продолжения, ставьте лайки, пишите комментарии и всем пока.